Батоник, патры, Найса, вино в меня нос Давай, опась, Вань, Батоник, патры, Ботаник Найса, вино в меня нос курочило. С ха Жирный. ха ха не ха ха будем делать кормушки, Слава! Да ну нахуй эти кормушки! Я тебе диджей! Жрите гречку у вас. Женя тегречку. гречку у гречку. Женя гречку. гречку. гречку. гречку.